И снова здравствуйте. Сегодня, погуляем на старом остроге. Попадались ну очень хорошие экземпляры. Также не забываем про кафе. Ловил на три палки. Самый жирный попался на перловку. Без мелочи тоже не обошлось. А вот и координаты. Получите, распишитесь лайком и подпиской. Не хвостая, не чешу и друзья.